Берем бальзам, немножко бальзама, это имбирный бальзам, он снимает воспаление, и также он предотвращает ожог, если будет мешочек слишком горячий, и массажное масло. Это массажное масло на настоящее куркумы и масла бергамота. Это очень горячо, поэтому лучше использовать полотенце. Прям горячий-горячий. Второй пол Пока мешочек очень горячий, мы делаем так. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, чтобы он задировался. То есть вот пробуем тебя на коже. И прогреваем. Давай начнем сначала. С правой стороны, потом потом лево будем делать. Да, многие таки не любят делать массаж, потому что горячо. Но это один из самых эффективных массажей. Люпима? Очень приятно. В некоторых салонах они делают или оборачивают мешочек полотенцем, да, получается, более менее выраженный эффект, или просто кладут на клиента полотенце и прогревают через полотенце. Там тоже эффекта очень мало. Тут, конечно, есть, но минимальный. То есть, если вы пойдете в обычный салон, там вам просто вот так по всему телу продуться мешочком, и все. А если вы пойдете в человека, который умеет обращаться с горячими тройными мешочками, получится получится то, что я сейчас покажу. То есть, он уже остыл, уже 105 секунд. Например, вот здесь в руке мне еще очень горячо, а вот эта часть, она уже подостыла. И поэтому надо, прежде чем, как дольше задерживаться на теле, надо проверять своей рукой тепломешочек, чтобы понять, насколько он горячий, чтобы не обжечь клиента. И уже когда он менее горячий, можно совмещать массаж горячий мешочком. Ну его уже можно дольше задерживать. То есть, здесь уже идет более глубокое прогревание, более глубоко воздействует тепло. Терпимо? Да. Понятно. Тоже мне задавали вопрос, а нельзя ли сходить в сауну, сауну можно разогреть, и все, и там как бы тоже, если мысли застывшие, то сауна, она хорошо помогает разогреть. На самом деле, если э, сделать массаж в травяной сауне, вот этот будет примерно похожий эффект, то есть именно, чтобы сауна была с травами, чтобы распариться именно в травяном пару, а потом еще в процессе делать массаж, вот это будет что-то похожее по эффекту. уже можно делать более сильно нажимать использовать все грани мешочка Пахнет в бане, да? uh -huh. запах трав. Вот здесь не нравится, как хрустит. После цикла прогревания... Цикл массажа руками. Здесь уже все становится мягче и можно добраться до более глубоких мышц. Верхние блоки уходят. Ты бы дала тебе по потрогать, Здесь вот реально она прям стало мягкое, было все твердое, сейчас вот мягенькое. То есть с помощью тайского массажа надо вот сеансов в пять сделать, чтобы оно все равно. Ты знаешь своего мужа на ощупь. Чувствуешь? Очень Но... мягкий муж. Да. Я хорошо чувствую. Пахнет, Пахнет вкусно, мне нравится. Угу. Сними воображение лица. Я тоже люблю этот массаж, когда мне его делают. А мешочек очень горячий. Потрогай. Потрогай. Ну он да. он уже немножко подостыл, потому что там, где у меня рука, я его туда держу. Потому что реально очень горячо. Ну, просто здесь надо как раз контролировать силу нажатия, и время держания на коже, чтобы не было клиента очень горячо, потому что очень горячо быть не должно. Что мне знакомые некоторые жалуются, что они пошли на массаж горячими мешочками, их там обожгли. Потом лечили ожоги. То есть такое тоже может быть. Ты надо проверять. Насколько ты можешь. Настолько можешь клиент. Причем желательно проверять, на самой чувствительной части кожи вот здесь. Мне очень нравится, когда меня уши греет. Ну, классно, классно. Угу. Не знаю почему, но <смех> То есть на, уши, на ушах очень много биологически активных точек. Их очень полезно мять и прогревать. Такой теплый большой наступает тебе на ухо. <смех> Больше как свобода движения появилась. Рыба. Так, руки наоборот вниз. Ну, да, вот. да. ну вот, да. Здесь схема примерно та же. Сначала массажным маслом желательно, чтобы это было натуральное масло с лечебными кореньями и травами, какие-нибудь настойчики травяные. Можно, конечно, каким-нибудь минеральным маслом, но эффект будет не тот. Есть усиление эффекта за счет того, что масло оно тоже содержит полезные компоненты. То здесь тоже идет разминание вот этих мышц. Сейчас быстренько покажем. Вручную. В сторону немножко угу. То есть вот размять руками вот это вот место. Возле, вокруг плечевого сустава. Здесь тоже много бывает, особенно если человек занимается спортом, много отжимается, ходит на рукопашку. А потом после этого с, разогрет, с разогретым телом в кондиционер или холодный бассейн. Здесь могут заставать мышцы, сухожилия. Это все ограничивает движение подвижных суставов. Но это все убирается массажем. Все мягкое. То, что вот оно цеплялось, оно пристало цепляться. Ну, второе плечо точно так же, я думаю, что на этом можно закончить. Видео.